Уснул подряд хранителей. Боже утро. Вы забыли забрать маму Привет. Олега, он. Мы пошли он... к дяде Адриану. Что а еще он раз? Брат. Мы не забыли забрать или с маму Олегу. Он до сих пор лежит у него. И и что? То что? А то что? О нет, у нет, у нет, нет, ну нет. Ну, Дикий, дикий, ешь, быстрей, быстрей, быстрей. Дикий, давай. Привет, Мината. Пойдем, отойдем. Всем привет, ребят. О. Отойдем? Нет, Срочно. На... Ну, что-то, конечно, отдачу. Вот. На. О, Мината. Спасибо за меня. Может, пригодится. Срочно вот. надо. Зачем? Привет, Манун. Ну, Мината. У Вот в этом кармане у него вроде лежал он. Блин, снова точно начался Талисманы нет. А это еще кто? Это, может, нет. в этом... Человек, по-моему, часть сестра. И здесь нет. Да откуда? Может... я откуда их впервые вижу? Тренировка. Я в вашем вообще недавно. Здесь кто тоже нет. Брат? Талисман спервил. Кто-то спервал талисман. Кто вот вы, братан, расскажи, пожалуйста. Так, мы... Где тут доктор? Где а врачи все? Кто-то ну, а продавим... Или родители где -то. Эй, кто-то в больнице есть? Ни врача, не доктора. Что за... Ничего не понимаю. Ладно, я пока Ну-ка, действительно, ночь, дождь. Какие врачи на работе. Ладно, закроем. Так, ребята, ну, ладно, что спросим у медсестры. Медсестра, здравствуйте. Здравствуйте. Вы тут вид не видели тут? Может кто-то проходил, заходил в... Раз, два, во вторую палату. Какой-то маленький фиолетовый костюм. Бражник. Так. Начался день, когда я потерял талисман. Наконец-то по моим изучениям, это талисман А, Павлина, точно, да. Так, надеюсь, моя сестра мама приехала. Мама, этот трансформация. О, привет, мам. О, привет! Ты еще дождик. Один... Да, О, дождик дождик привет, идет. Крис. Один... Он сколько. О, слышал новости? Привет, Крис. Какую? О, Крис! О, брат! Привет, брат! Наша масса была Да. И мы угу. пока будем у тети Сабин. Да. Угу. Надеюсь, не в моей комнате. Нет, не в моей. Я вас знаю, куда я посегу. Пошлите. Пойдем, брат. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, смотрите, комната нашей бывшей подружки Ой, не бывшая, она а... не так подруга наша Вы, так, самое я... главное, вот, проходите Мы, Я вам тут кровать расстелю, будете спать Могу Ура! вас раз... по раздельности В комнату мою не входить Вам запрещено Почему? Потому что Почему? Ну ладно, ручка. Вот, тут Хрик. поселите кровати, там, радуйтесь, живите, тут вот холодильник, если у. что, идите к маме, у вас, конечно, тут нет еды, но вот вам, да? короче, баблишка, сейчас вам накидаю. накидаем, О, mm -hmm. да. так, что вам тут, ну, у нас сейчас в городе какой-то начинается снова кризис из-за этих потопов да? всех, ну, вот, Держи. поделитесь, там, 32 тысячи, да, там, Тебе, тебе... Мне... Все Ты должен был 16 отдать. Да, я Нет, тут 8. А, что, с мамой не здороваешься? Я поздоровался Ты с ним. Ты что, уже. с мамой Правда? Я а, с ней здоровался. А, а, нет, а, нет, а, это, детишки у тебя. а это... Это, это не мои. Они просто... Через... Седьмая вода на вижу. киселе, это вот. Манон. Uh, я дам Зефиров, так что ее знаю. А ты знала, что нельзя брать с ней от незнакомцев? А вдруг этот... Вот он отравит тебя? Он... Помогите, так. так. отравил. Пошли гулять с тобой, прыгать по Здравствуйте, Да-да-да, да, да, идите гуляйте, идите Пойдем. гуляйте. Нет, я не соблюд... травил, Да, ты меня отравил. Да. Я в больнице лежал с отравлением из-за тебя. Ой, а ты чё такой быстрый, брат? О, тыквенные так, пирожки. Ты? Как я давно не ел тыквенных пирожков. Фу, вы чё такие некультурные? Тут же дети, вы тут целуете. фу фу фу фу фу, -фу. мешаем. Кыш-кыш-кыш отсюда, на улице тут. Пошли отсюда. Макс, Макс, увидите, Вот, и, иди, иди отсюда. Я тебя не слышу. Не слышу эхо большое. Помнишь, говорил про Талисваны? дождик закончился. Надеюсь дождя не будет, а то у нас неделя потопа всего была, нас затопило сперва, потом. Но вот эта лужа, это просто, она наверное уходить а ты, а ты будет очень это... долго, потому что у нас а там нет земли она будет очень долго уходить. уходить. Да, зато и можно, и можно, смотрите как я могу, я могу плавать на спине. Эй, эй, эй. А что ты мне сбиваешь? Вон ли. Ай, мы забиваем звездочку? Это что такое? Павлин. Огроз. Огроз и птичка. Сама птичка, взрослая птица. У нас уже три ювелирные упражнения. Вот такой вот. Нуру, отзовись срочно, Нуру. Ну это, ну ну Давай. это наш друг, это не ваш я, кстати, друг. Какая еще и зовут, а, да, да, короче, я где жучок? Ищем жучка-барсучка. Пойдем. Андреан, прячемся. Жук-барсук. А где? Мне нужны барсуки какие-то, жуки. Нам я нужен большой баба-жук. сила, я могу, есть, кстати, у наших талисманов есть скрытые силы какие-то. А какие у меня раскрыты? Так, а ты, ты кто можешь, еще? Как, как я понял, то есть, ну ладно, как бы. Пожалуйста. Давай. Нет, не человек, балбес. Я только... все в Побежали. А... О, как-то вовремя получился. вовремя. Котика, О, кот, привет. Вовремя ты освободился. А? Я потом все Лично... а, знаешь, если, если зайти в ревенную... Мы раскрыли, меня не раскрыли, мы не раскрыли. Да нет. Не про себя раскрыли. Говорят. раскрыли, она прям... Ты ничего не видела. Фёры, подчиняйтесь мне, подчиняйтесь. Пока. Сегодня Двойne... реально день потопов. Подчиняйся. А, подчиняйся! Так, подчиняйся! Мне. Подчиняйся! Я подчиняйся! Починяйся. Так. Починяйся мне она даже моим рабом э, а да. но <свечес> дети не знают Ой, то что им можно починять сказать. один Вы... раз да у них тик так да, тик так дети да, время того вас идет тик так, так тик так, да, тик -так. Не а я пытайся аккуратно если он селит вас самок то у него пойдут тик так тик так а, да, тик так. Тик -так. И он трансформируется. Ты И нам это понимаешь? на руку. такой быстрый? Какой а мелкий, а но шустрый, э, а? пропадет. Иди сюда, мелкий тышкет. Да, мед, мед, мед, мед, мед, мед. Бураки, бураки, быстрый, бураки. мелкий. Ну-ка, иди сюда. Бураки, <т their связнения> нету. Стой, нет? мелкий. А, а Ну-ка, отдай-ка сюда, Майора, я свой майора талисман. Побежим. Побежим. Потерял Побожим. еще один. Я Какой из меня... <связываем> какой <связываем> я... Какой хранитель ужасный. Я на хранителя пожалуюсь. Наругаю. Наругаю хранителя, он уже побежим. Два, побежим. два талисмана потерял. Два, я три. на третий а, ловушка. Птички Это не да. талисман нашего хранителя, а птички другой талисман я хранитель. Не талисман, не талисман, так не хочется их ломать, но из-за павлина я их сломаю. Павлин. Помоги, павлин, а павлин, павлин, помоги мне. Вот, вот, мне придется вот. пожертвовать. Не... Вы, Она не... Она, Она, ее в... не... надо вот в эту клетку, я займусь этим. Где бражник? Я, я вижу шпу, но не вижу вот этого. Так, баблин, баблин. Почему здесь делает шупу? Не знаю, я выхожу и тут что шупу. С... Орел пойман, орел пойман. Ну, ладно, шупу. Паплин, паплин, паплин. Да хватит кричать уже. Вот, э, вот этот орел недоделанный. М -м, ну чё, Паплин? Недоделанный. Чё, ой, чё, чё? Ты, че, ты че? кого тут говоришь, малая? М -м, Пора использовать супер-шанс. Зажигалка. Мне кажется, надо птицы перья поджечь. Согласен, чтобы не ждала. Птичка в клетке. Где павлина? Птичка. Скоро из птички будет птичка-гриль. Не понял. Кто птица? Не Убегаем. Где птица? Быстрее. Отзывай свой мок. Ненавижу талисман павлина. И с его силой этих синтемонстров. Если бы не Синтимонстр, мы бы узнали личность этой павлишки. У нее время было. Ну, теперь мне надо просто использовать чудесный мистер Бак, и все вернется. Чудесный мистер Ой, чудесный мистер Бак. Так, все, мне надо идти. У меня мало времени, супер шанс сделать. У меня пока не снизу времени, но надо все равно идти, где трансформироваться. Нур, с это мне пельмени? Это пошли сюда. П ⁇ ла, п ⁇ Ля-ля-ля. ля ля п ⁇ ла, п ⁇ ла, п ⁇ ла, п ⁇ ла, п ⁇ ла, п ⁇ ла, п ⁇ ла, п ⁇ ла, п ⁇ ла, п ⁇ ла, п ⁇ Путешествовать по времени. Вот, смотри, Талисман Леди бак если объединить Талисман Леди Баг и Талисман Супер Кота, можно загадать любое желание. Блин, как здесь вообще можно обходить? Обходи, иди сюда. Ну, скорее всего, нам придётся этот термин. трансформироваться? И потом здесь трансформируемся там, где-то скрытненько. О, ты чё там... Здесь... Нормально. Здесь, здесь, здесь нормально. Здорово. Здорово, ребят. Здорово. Здорово. Еще пойдемте... Ой. Это мои... Это, сережки это упали. искусственные. Это, сережки его упали. это мои... Есть Я сережки. цепил Серги, они... Это, в ломбард сдавать Нет. А, а, мне в ломбард надо их сдавать, в ломбард. Я, короче, в раз. Ой, У нас Браз. ломбард в банке есть, Я вот пойду сдавать. У а тебя добрый братик. Это а -а -а -а. моей мамы, она сказала сдать ломбард, и деньги нужны, вот. Да я понял, Ой, понял. А я про брата твоего говорю. Дети, деньги. домой либо гулять, все. Деньги. А потом, пойдём, погуляемся, да, в школу. м <связать> пойдемте <связать> до Маринет. Маринет, может пойдемте быть, дома. Пойдемте с ними, пойдем пойдемте Маринет. Ними. Не знаю, она живет в Питне. А в... Кто такая Маринет? Маринет, это. Сказала, она, ваш... уже ваш... она, она уже давно уехала. Она уехала, но уже уже мы сейчас сходим к ней в комнату. Пойдемте, ура! Да. ура! Где-то гуляет. Блин, смотри, какой большой собрание. Да, это это дом Маринет, где-то ее родители. Что вы Чем мы входим к ней в дом без ее родителей? Люди, Грей говорила вроде то, что что-то там. Она баклажанилась, перебаклажа. Здравствуйте, Габриэля Грей. Здравствуйте. Мы так Маринет, Маринет, да, да, да. Мы к ней в комнату, там все такое, все до свидания. Все, пошлите к Маринет. Такой. срочно. Натали, где? Маринет? Ты где? Маринет. может, Маринет! Маринет! может Маринет! мне говорили, что мама говорила, что, не а, что а, Ра, брат, смотри, она нету. Ее нет, брат, но тут брат, можно потанцевать. Брат, да, брат, брат. Ты... Что вы делаете? Я проиграл за вас. Но ну, мне нравится ее комната брат, да, Здесь брат, можно брат, попрыгать, полазить. Смотрите, сейчас я прыгнул в баскетбольное брат, кольцо. Ой. Давай ну еще ладно. погуляем где-нибудь. У, у него тут есть еще ничего да. себе. И обман, и компьютер, у и компьютер У нее еще. Брат, Папу смотри, высоко! Брат, смотри, я сам. Ладно, пад... очень красиво. Да, пойдемте пад. домой. Твой, Ой, ну не домой, пойдемте. а уходить Брат, комнаты Мы пошли, Депутат Габриэль. до свидания. До свидания, Габриэля Грест. Брат, стой! Брат, стой! Что, давай, давай пойдем. давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, а вы подумали, бра? как мы отсюда выберемся? А, а бра, да мы выберемся, вы выходите. Ай, ай, а мы, а мы как бы застряли. А вы уж мне... все, вы, вы здесь все. Бра, До свидания. Да, проходите, Я тебя, да, тебя, тебя подтолкну. Давай, прыгай, на, прыгай, давай, давай, прыгай, все. Бра. Пойдем, бра. А, давайте подсветимся, тут темно, давайте надо подсветить кого-то там. Не надо. Так, Стой, Все, пошлите, уходим, здесь камеры. Еще полиция рядом. Давайте к Олегу пойдем. А, больница в той стороне. Давайте к Олегу навести бы. Пойдем туда. Пойдем. Не навещать Олега, дети. Пойдемте с нами. Когда мы в няньке... Давай, Давай я эти дети при... к тебе с ночевой. Они могут он, как а, с тобой right, дружить. Вот у... можешь... Олег, или... привет, привет. все-мое. Здорово, Лежа. Как привет. тебе, девишки? Здравствуйте. Ну как а ты, а ты там? В коме. Нормально у тебя в коме? А рада ты где брат сделать? Здравствуйте, брат. медсестра. Не прыгай по Олегу. Пойдемте Пойдем с вами пей. отойдем в чулан. чулан. Ну-ка, дети, медсестра, здравствуйте. Я шучу. Давайте да. с вами отойдем, До свидания, медсестра. Я хочу кушать. Хорошо, что я тыквенные пирожки купил. А здесь, наверное, медикаменты все лежат. О, здравствуйте, доктор. Здравствуйте, доктор. Доктор-врач, здравствуйте. Адраль, скажи, тут как-то темно. У вас нету цветов. У вас тут... У вас тут да. это, я приходил да, сегодня, о, сегодня приходил, там, ну вот, там, там, по камерам. Вы видели, кто по камерам сюда ходил? Просто мне знать. Да, видел. Кто? Приходил какой-то сударь в фиолетовом костюме и серой маской. Угу. А, Бразник. ну это понятно. Ну, да, это приходил, он сказал, то, что Олег это его какой-то внук. И поэтому... Ой, так, не И поэтому... Чего вы передо мной ложитесь? М? Как не культура на... Это вот маленький он, человек. Он, человек. Он... Это дяд-дедушка Олег. Не пускайте никогда его в больницу. А вот, Нам и он взял взять... два украшения. Да, он вообще... Стоп, покой, а я стоп ребят, стойте. Он в какие украшения? Зеленый он взял и вот, под болт, не подболтку, что-то с флостиком повреждено связано. Что он взял? Какой-то какой по... браслет и какую-то фигню с а, павлином. На нем нарисована клевер вроде на браслете. Клевер? Да. Я подожду брата. Я Идеально. брата буду Кому надо помощь? Идеально. У меня не есть. Кому надо с павлином? ля ля ля ля Я пойду, у меня дела есть У мистера База, наверное, час Идеально. это депрессия. От, вот это, от павлина и орла? И Нет, еще и клевера не потеряли да. снова. Пойдем. В смысле, клевера снова опять. Пойдем. Это... Пойду я лучше мороженое поем. Что с тобой? Да. День какая Пойдем? Да. На, да, это да, сейчас пойдем, пойдем, пойдем. Мороженое, пойдем. мороженое пойдем. и красиво. Как мороженое красивое. Нам, стоит? 200 рублей. А я куплю себе два мороженого. Да. За ну, 2 я 200 рублей. не хочу ой, У меня вообще, есть пирожки, да еще Ваш и мороженое. А Большая лица, бежим от большой весны. Вот тут ты просто вот этот огонек будешь. Сытящимся. Бежали. Что? Ты слышал, что они говорили, что говорил Адриан? Ост, привет. Вот это вот зеленое, это тоже талисман. Он у меня. Да ты тоже, Адриан, скажи. скажи. Мы обсудили свои дела на завтра, а мы спать. Пошли спать. Да. Идите, дети, да. спите. Нет, а ты с, ну, ты с нами? Я иду можешь. спать, только выйдите. Давайте, нет, давайте, в комнату, в комнату, нет, в комнату. Ты в комнату или ты, ты сейчас пойдешь нет, на улицу спать? Ничего я не злой. Привет, мама! Я, Я в... так Я люблю дверей. этих детей! Я, Я, дверь, Я очень пройти... люблю этих детей, мама! Ну, ты прям не представляешь. Они такие просто пушинки, их не слышно, не видно. Ну-ка спать, дети, быстро! Быстро спасли! Бегаем теперь. Все, пойду к себе. Пойду друзья позову, посидим, попьем. Эй! Да, Лодро, да. ты, привет, идите сюда. Пойдемте ко мне в ком О, в зал, на кухню. Только очень тихо, чтобы не разбудить этих детей шлепанных так, все. Сходите. Че вам, Фанту, Колу? Че вам, Фанту, Колу? Я газировку не пью, поэтому я себе спрайты закажу. Скоро. А, тебе Хорошо. Колу. Я не понял. Ладно, так, делаем вид, мы а их не видим. Там? Мы их не видим. Мы не видим их. Они не, быстро... не видим. Вы чё, Нет? быстро спать? В кофе, вылазите по моему холоту. Быстро. Дети, вы не должны сидеть со взрослыми. Быстро в комнату. Потому что, марш, сейчас ремень возьму. Так, пошли, пойду пошли, брать армейский ремень. Мы сейчас раска... А мы раз, а я расскажу то, что вы не спите в такое время. Вашей маме, все. Быстро в комнату. Бежали, Они же вино воровали. Вино, не вино, вот это, фанта. Я фанта. вино боже, вина. ты ч ⁇ я думал, вино уже алкоголики, дети стали. Это а э, Не вино, а вот это. Птичка! Закрить, детка! Птичка! Нам Лисичка! требуется пчеланка. Лиса! Что? Лиса, иди сюда, лиса! лиса. О, привет! Нам птичка! На. Лиза, <связи> нам, да. вот а, нам нужно сейчас. поговорить. Да, да. да, Лиза, пойдем да. поговорим. Вот, вот, суперкот, суперкот, стой, стой, суперкот. Пусть они там поговорят. Пошел отсюда. Я прячусь. Конечно, может быть, Приняйте, мы, мы мы подружимся. Пойдем, я хочу к тебе присоединиться. Я готов поменяться на не твой не талисман, не не талисман, талисман. Может талисман. Может быть, подружимся, говорю? Я знаю а твой лист. Ну, можно? Но я хотел поменяться талисманами. Ты мой, я возьму шею, твой получу. Ты мне подчиняешься. Они движены, все. Второй, мне. Я в тебя перышу, помалочь, я, я попала в перышко. Я, вот. я делаю его. Сейчас они он там закончат сражаться. <свят> Попалась в клетку. Починяемся. Да, Вы тут пеньки сопалось. Будь их не внутри. Вода течет. воды пить. У меня очень. <связывание> лиса иди за мной. Лиса срочно иди за мной. Держись, <связывание> вы... ну, ты Я еще остался. У тебя две минуты. Алло лиса осталась. Лиса, за мной иди. Алло лиса, попринь, ты где? Попринь, попринь. Скоро вернусь, Леди Бак, мистер Банк. Мне нужно нужен твой мираж для обмана бражника. Попринь, И мою и Саша, сюда иди. Ой, я послужу за моим рейтингом. минуточку, я, я слышу, Быстрее. Павлин, вот где? павлин время тик-так. У твоей осталось ровно 30 секунд. Двадцать пять. 25. Павлин. Так, мой дорогой 15. Слушай, павлин, Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, две, одна. Мистер Бах, использовать Мираж? Я успел Ты должна быть с нами рядом. мне нужен твой Мираж, пойдем. Ну почти, блин. Так, лиса. Разберу клетку, пожалуйста. Заходи сюда. Спадите. Хорошо. Я тебе помогу, хорошо? Так, Привису, лиса. Пользуяй, пожалуйста, остатки. Вотaton. Смотри, как мы сделаем. Мне а, надо... Я объединю лису с мультимышью. Согласен. Соглашайся. Лису с мультимышью. Потом... Да. С и получится. Потом я использую мираж тебя. А дам тебе талисман. Ты его наденешь. Будешь управлять миражом. Мне угу. надо, чтобы ты их, как человек, призвал там говоришь: там, да, мистер Бах, все такое, и ты быстренько их привел в ловушку. Бам! А потом мы их закрыли, и они детрансформируются. Да, потом хорошо, детрансформируйся и детрансформируйся и И талисман. талисман. Вот. Все Нет, так, быстро, мы должны их найти. Мы должны их найти. Просто лиса придурочная, она забыла забыла громкую связь выключить. Ну ладно. Ты лиса, при... лиса а ты придурок. Просто ты дура, объясни мне. Громкую связь забыла выключить. Еще обезьяна. Нет, есть сансанас. Должна... В каждом костюме супергероя. Стоит прослушка для хранителя и меня. И будет за наш. И мистер Абага. Было... Бежим, орел, бежим. Ой, твоё, беги, свои а... силы не используй. Просто Бегу. беги. И что? Хотели Бегу, на... меня бежит. обмануть? Бежим, Прош... В каждом ты... костюме. Хранитель установил прослушку. Я все слышал подробно. Но не в каждом бражнике костюме он нету. Павлин. Павлин. А в павлин еще Но просто не успели павлин. вставить. Орел. Да. А А без мне пора идти, иди трансформироваться. А, а, все, быстро бежим. Теперь только бежим, пчела отошла от нас. Бежим! Куда бежать? Одного я ловлю второго. Где бежим? Ой, все пойду посижу спать лягу. Где? Всю ночь не спал. Где на Монпец? Пойду ну, И. из-под воды его надо вытащить.